Вот мой самый, как говорится, эконом-вариант увеличить теплоотдачу печи железной. В идеале, конечно, на песчано-глиняный раствор кирпичи сделать. Но, в принципе, даже вот так вот по... получается у меня здесь по 10 кирпичей с каждой стороны. Они так не даже, с небольшим зазором, чтобы было вентиляция рядом лежат, но вот с той поры, когда я их поставил так, то есть раньше на утро в бане было в принципе холодно, даже вода уже начала замерзать зимой. Сейчас, благодаря вот этим 10 кирпичикам, цена вопроса копейки, с вечера мы паримся, моемся, как говорится, в баню бросаем, с утра приходим, в бане еще ну, такая даже некомнатная, теплее температура. Можно, опять же, умыться, сполоснуться. Все комфортно. В идеале собираюсь дальше обложить ее таким образом по кругу. То есть еще поднять на пару кирпичиков. Больше, соответственно, вот этих камней можно будет положить. Увеличится также теплоотдача. Ну, такой, короче, на вопрос я думаю, рублей 400 будет стоить вариант, но бани совсем будет уже другими свойствами обладать. Вот. Ссылку кину к ролику, статья, там, чем это хорошо. Вот так.